день она забрались пневмонии уже двусторонней в реанимацию она там лежала около двух недель с температурой 39 не сбивалась температура было два антибиотика может быть это был грипп. вот у нас три дня была температура несбиваемая, приезжали врачи, скорая помощь. В больницу нас не забирали, так как в больнице с ОРВИ, как нам говорили доктора, не забирают. Вот. И на третий день нас забрали уже в реанимацию с двусторонней пневмонией. В реанимации нам давали два антибиотика, которые должны были на тот момент как-то подействовать на организм годовалого ребенка, но он не действовал. Температура продолжалась около недели еще. Нас перевели на искусственную вентиляцию легких, потому что было очень сильное поражение уже и второго легкого. Вот сильная дышка Ребенок был под, постоянно под э, седативными препаратами. Она была... Ну, так как э, годовал ребенок, она <связана> привязана к кровати была, была страшная вообще картина. Ее пытались снять со, с искусственной вентиляции э, буквально на пару часов, потому что она не задышала. Э, тогда было принято снова ее обеспечивать э, ИВЛ. Диатры делали УЗИ, потому что пострадало от большого количества а, лекарств а, остальные органы. Лежа в реанимации, мы проходили а, несколько а, КТ, а, и это все было под седативными препаратами, так как ребенок маленький, был а, годик на тот момент. Это такая безвыходная ситуация для а, улучшения а, мониторинга да, ее а, на тот момент пневмонии да, и состояния здоровья. А, после выхода с реанимации, прошу заметить, что она была постоянно а, на ингаляциях гормонального плана. Это пульмикорты, биредуалы, а, также а, легкая заболеваемость. Ее сразу же сажали на антибиотики. Вот, то есть за, на данный момент ей три года, и за два года она была постоянно на лекарствах. А также для постоянного мониторинга ее здоровья после уже реанимации, а это было, наверное, еще раз 5, мы делали КТ под наркозом, Потому что ребенок маленький и в таком возрасте всегда делается под либо общим наркозом, либо масочный наркоз. Да. И в общем у нас было около 7-10 наркозов, потому что были манипуляции и бронхоскопии, и КТ. И это все нанесло, конечно, большой удар по ее состоянию, здоровью еще плюсом. Потому что у нее была в плевральной полости жидкость. А, также ей делали бронхоскопию а, уже в обычной больнице, когда мы делали полную диагностику ее. А, это как бы трубочкой, да, прям в бронхи в легкие, а, забирали... А, ту слизь, жидкость, которая у нее там скапливается. То есть каждый раз, когда мы поступали в больницу, а в больнице мы были после реанимации, наверное, раз 5-6, при поступлении нам всегда назначался антибиотик. Вот всегда. Потому что для врачей это была прям из ряда вон выходящая ситуация, потому что хрипы, постоянная мокрота, которая не выходила. Она превращалась в гной, да? то есть это опять могло как бы спровоцировать пневмонию, которую все так очень сильно... И мы боялись, и врачи, потому что то состояние, в котором она была, было очень страшно. В любой даже малейшей ситуации назначались антибиотики. Также, повторюсь, пульмикорд, беридуал. А это была не терапия, каких-то определенных дней там, или месяцев, Она была постоянная до приезда к доктору Блю. Страх вернуть, вернуться к тому исходному варианту, который как бы был, да, КВЛ, это очень страшно. В итоге мы слазили с ингаляцией на пару дней. Потому что у нее начиналась сильная дышка, у нее а, начиналось а, как удушье такое. То есть ей не хватало воздуха, мы постоянно мерили ситуацию, вызывали опять врача, врач опять нас приводил к ингаляциям. После а, многих попыток а, и поисков хороших врачей и а, больниц, мы поняли, что у всех а, практически одинаковое, а, одинаковое лечение. То есть да, а, найти у нас ничего а, не получилось, да? ни по бронхоскопии, ни а, а, по КТ. Да? То есть не была понятна причина, а почему же все таки у нас скапливается жидкость, и она не уходит... Да, то есть ни ингаляциями, ни антибиотиками, которые, в принципе, должны помогать. Потому что ребенок был очень уставшим постоянно, вялым. Она была... У нее была такая апатия. Апатия ко всему. То есть если дети там бегают на площадках, у ребенка не было на это сил. Не было сил, то есть она сидела в коляске больше, да, смотрела, как дети играют. Бывает, что она там побежит вместе с детками, поиграет немного, опять сядет в коляску. То есть сил бегать не было. Мы тогда решили, что обычный медицинский стандартный метод нам не помогает, и нам посоветовали доктора Блюм. Нас заинтересовал, его метод лечения, но сначала было конечно страшно ехать с маленьким ребенком сюда но у нас уже выхода не было. На первой консультации с доктором Блюм нам сказали, что все таблетки, это отдельный чемодан, который мы привезли с собой, и все лекарства, мы должны отпустить что они с нами теперь не живут, и что мы будем проходить все лечение здесь полностью да, без лекарств. Без лекарств сначала было очень сложно. Но под контролем доктора каждый день как бы нас смотрели, следили, как поведет организм. Сняли с таблеток, нам доктор объяснил, что у нас будет выздоровление получается зеркальное. То есть у нас сейчас усугубится немножечко ситуация в плане а, как нам покажется это. да, То есть у нее это все уйдет как будто в стадию болезни, и, а потом у нее все это будет выход, ну, выходить, да, и у нее организм восстановится. Так оно все и было. То есть у нее сначала начала слизь вся через слизистую всю а, выходить. То есть через... Через все тело это не было, то есть именно а, кашель, да, постоянный у нее это было как-то волнами а, и насморк, и а, конъюнктивит, и, и там болячки на губах. То есть это все начало работать а, с такой силой, что прям изначально было страшно, но потом с разговором доктора как бы он успокаивал, постоянно говорил, что все так и должно быть. Были хорошие результаты. То есть мы сделали повторно а, КТ, а, у нас а, поставили ремиссию после сразу же первого же раза, а, и приехав а, в очередной раз а, к доктору, а, мы поняли, что мы делаем все правильно и что полностью доверились доктору, его методике и начали уже работать в полную силу. Было страшно. Сейчас мы уже понимаем, что мы в надежных руках и будем работать именно так, как говорит доктор, чтобы прийти к нашему окончательному результату. Когда мы вернулись после первого раза домой, поехали сразу же практически к нашему пульмонологу, который нас наблюдала долгое время, которая знала ее состояние практически через день, мы к ней ездили, и она знала ее от и до. То есть и по анализам, и по внутреннему состоянию, и знала, под какой она терапией находилась, да, и когда она узнала, что мы были все это время нашего отсутствия без лекарств, и когда она взяла фониндоскоп, чтобы послушать нас, у нее вылезли глаза на лоб, потому что а, такого результата она не то что не ожидала, она просто была потрясена. Она не услышала хрипов, которые она слышала долгое время. А, плюс состояние ребенка а, было заметно, точнее кардинально другое. А, ребенок был активный, она была веселая что доктор не видела этого. Также ушла у нее потливость. У нее э, при долгом хождении сейчас нет э, вот, вот отделения да, ни на лице, ни на груди. И доктор был в восторге. Доктор был в восторге и говорит, что э, продолжайте, пожалуйста, в том же духе, потому что... К сожалению, здесь медикаментозно мы вас не сможем вылечить. Вот. И эта методика вам очень подходит. И она гениальна. Посмотрела, ознакомилась с доктором, потому что ну, мало кто знает. Мало кто знает. А... а результаты, конечно, потрясающие. Все домашние, папа, бабушки были потрясены результатом, потому что уезжая а, в Испанию а, у нее был, конечно, носогубный треугольник а, синеватого оттенка, да, видно, что ребенок страдает все-таки а, какой-то болезнью с легкими, да, то есть воздуха ей не хватает. А, приехав домой, а, все были удивлены, что она была более подвижная, более активная, что она, ну, отличия от, от здорового ребенка у нее уже практически не было, ей было комфортно и хорошо, что до этого, да, как бы ей все это затрудняло а, жизни. Но а, наш обычный человеческий а, там, семейный взгляд а, все равно не передал тех а, ощущений, когда вот, мы сходили к врачу когда она именно своим ухом, которым слушала ее постоянно и услышала вот эту, вот эту разницу, а, вот тогда у нашей семьи был праздник. <с> был праздник, да, мы все очень сильно радовались. А, потому что именно такого результата от первого раза мы даже не думали увидеть. То есть мы думали, что будет э, хорошо как-то, да, но так мы даже не могли представить. Мы поняли, что это действительно чудо, эта методика не э, просто обычного человека, а действительно гения, как называют доктора, потому что она очень э, рабочая, рабочая и э, результативная. Да, он как волшебник, потому что с таким в обычной жизни не сталкиваешься. Таких результатов не добиваются за такой короткий срок. Вот. И у него методически выверенная система. И с каждым этапом, который он делает, объясняю, что будет в следующем этапе. И это действительно идет по его плану. То есть как каждый этап, который у нас проходил, да, это все было озвучено доктором. То есть мы идем к этому постепенно. Бронха Этатическая болезнь у нас в ремиссии, а гноя в легких у нас нет. А сейчас у нас остались такие мешочки, которые были растянуты именно гноем. Вот, и там мы наращиваем легочную ткань естественным путем. То есть ее организм, восстанавливаясь, заполняет самостоятельно а как бы эту легочную ткань, которая отсутствует. ее организм справлялся самостоятельно. И все эти результаты были без единой таблетки. И это все благодаря методике доктора Блю. Мы ему очень сильно благодарны всей семьей.